Друзья, всем привет! Снова я про болгарки. Всем мозг выношу здесь на YouTube. И вот имею дело сегодня с такой болгарочкой DeWalt. DeWalt, как многие говорят. Вот, такой вот такая модель. Я уже забыл, какая. Сейчас скажу. 4257. Вот. Извиняюсь, что криво. 4257. Сборка, сборка Китай. Ну, ничего страшного, компания Black Decker, которая владеет брендом DeWalt, она имеет свои заводы в Китае, я это уже говорил. Хочу высказать свое мнение по поводу этой болгарки. DeWalt, как бы фирма, ну, буду говорить DeWalt, как вот всем привычно. все-таки у меня душа лежит, конечно же, к этой марке, к этому бренду, потому что вот сейчас реально я работаю, я вот кое-какие камни шлифую, да, вот у меня такие насадочки. Один, два, три, 4 пять. По номерам шлифую гранит, мне понадобилось. Вот такая шарошка есть, камень такой, тоже m 14 шпильдер. На шпильдере одеваешься. Здесь есть вот такая регулировка, и что я хочу сказать про регулировку. На самых малых оборотах вот эта болгарка ведет себя абсолютно адекватно. Но ну, это вообще бомбическая болгарка, Бывал реально профессиональный инструмент. Здесь все прям четко, сейчас вот я включу, здесь кнопка вот здесь такая с замочком. Так, секунду, сейчас, неудобно. Вот на малых оборотах я включу. сейчас покажу на больших. Вот такой обхват у нее, руки. Редуктор адекватный, кнопка здесь адекватная. В редукторе, естественно, косой зуб. Собрано достойно. Если сравнивать с Бошем, то вот этот инструмент как-то получше, покруче. Одевается кожух и вот, быстрая здесь регулировка кожуха но сейчас его нету он не нужен есть вот кнопка в открытом виде которую можно разглядеть как вот она там зубчиком своим отпускает кожух вы его разворачиваете и он защелкивается прикольная такая вещь это можно сравнить как вот американский автомобиль да? вот здесь Bosch есть большая болгарка, да? кстати не хочу никого обидеть по поводу боша у меня у самого личный инструмент бош бош тоже бомбическая марка инструментов синий бош да есть кто предпочитает синий бош есть кто предпочитает этот, такой желтенький инструмент желтенький вот я говорю что у меня вот душа больше лежит, но у меня исторически сложилось, что боже, Вот такой вот постоянно меня преследует. Но это то же самое, это от Иметь Volkswagen или Grand Cherokee джик, да, или какой-нибудь Chevrolet Silverado, Tahoe, Или какой-нибудь Volkswagen Touarelle, Кому как нравится. Такие вот Здесь вот защита шнура вообще памбические, мощно. Вот такая вот фигня. Здесь, видимо, меняются щетки, я точно не знаю. Но тут крыльчатка такая нехилая. И вот такая защита вот у большой болгарки. Дождь. Так что имейте в виду, если выбираете себе инструменты, то я бы вам порекомендовал желтым инструмент но не призываю покупку желтого инструмента он не дешев да и этот тоже не дешев. сейчас все не дешев. вот такой вот обзорчик всем спасибо всем пока